Два способа увеличения прибыли цветочного магазина – управление доходами и расходами. Чтобы увеличить прибыль цветочного магазина, необходимо уметь анализировать данные по статьям доходы и расходы. Для того, чтобы искать точки роста по статье доходов и находить моменты, где можно оптимизировать статью расходов. Сейчас мы рассмотрим с вами несколько показателей, которые влияют на эффективность статьи доходов. Первое – это ценообразование. Второе – это количество продаж за определенный период – неделя, месяц, квартал. И третье – это сумма среднего чека. Сейчас мы рассмотрим с вами показатели, которые влияют на расходы магазина. Первое – это прямые расходы, которые идут на покупку, да, закуп товара, работу с поставщиками. Второе – это косвенные расходы, которые идут на налоги, на иные платежи, интернет, вода, коммуналка также ФОД, да, фонд оплаты труда. И третье, это непредвиденные траты, которые мы не предвидим, но которые возникают у нас. Это, допустим, поломка холодильного оборудования или выход из строя оргтехники, да, там, принтер сломался, монитор и так далее. Вот это вот все непредвиденное, то, что мы не можем предвидеть, но они возникают. Сейчас я рассказал вам только часть из общего списка доходов и расходов. Если вы хотите увеличить, прибыль своего магазина, записывайтесь на консультацию «Вопрос-ответ», где я вам помогу найти 9 простых шагов для увеличения прибыли магазина. Ссылка будет в описании к данному видео. Сейчас я поделюсь с вами своим опытом оптимизации статьи расходов. Проанализировав данные с 2016 по 2019 год, я увидел такую статью, как «Непредвиденные расходы в виде трат на холодильное оборудование. Раскрыв этот, этот реестр да, и посмотрев, куда уходят средства, я обнаружил траты на компрессоры. То есть в среднем где-то 2-3 компрессора в год у нас шло под замену. После проведенного аудита мы решили поставить систему безопасности и предупреждения аварийных ситуаций на все холодильное оборудование нашей сети. Прописали календарь профилактических работ, это стоило нам порядка 45 тысяч рублей за 2020 год. И с того момента у нас не вышло из строя ни одного компрессора. Таким образом у нас получилось оптимизировать данную статью расходов более чем в два раза. Надеюсь, данный выпуск принес вам пользу. Благодарю вас за внимание. Пользуйтесь моим опытом и знанием. Я всегда рад помочь.